Всем привет, мои дорогие любители Linage 2 Открытие нового сервера Буквально вообще через два дня вот 20.04.20 апреля 20 будет Топовый сервер Просто, ребятушки а, вообще, просто я сейчас смотрю, проверяю его бегу по ОБТ Вообще нет донат Сервер Hi-Fi Сайт сервера Lineage2.tot.ru и а, сервера Adena X2 Drop X2 Spoil Manor X2 RBX2 Apple X1 квесты x2 награда за квесты x1 простой сервер x2 для долгой и вдумчивой игры ребят. и особенности данного сервера если это хай фай все мы знаем то что там есть агресский шмот Luxor Shopping. здесь он совершенно убран Денсы, сонги увеличены до 20 минут сервер x2 Вот реально будет тяжелый сейчас побегал посмотрел реально интересно учен автолут вот. Сейчас идет Т данного сервера И в среду, ребятушки, где-то примерно в обед После обеда они делают открытие сервера официально. Давайте зайдем и посмотрим атмосферу данного сервера Вообще Капец, мы вообще без бафа Просто на нулях Просто без бафа на нулях В локации совершенно нет тумана Посмотрите, это не может не радовать, ребят Честно вам скажу что вот настолько далеко все видно, я обожаю посмотреть вот этот мир DNA 2. все старые игроки поймут, о чем я сейчас говорю, потому что все мы сюда возвращаемся из-за этой незабываемой атмосферы в этой игре. в шоке что извините меня 21 век на сервере нет доната просто открывается сервер начинается игра и ничего нельзя не купить ничего просто. Что, извините меня что добился то и получай Я смотрю, здесь какие-то песочные часы не невиты есть Пожертвовать 4000 аден С 1 по 19 уровень Опа. А -а -а. То есть у меня какой-то появился а, 30% к опыту, да, ничего себе Нормально, за 4000 адена ну, Это может любой себе позволить а, Ребята, обязательно заходите 20 числа, это буквально послезавтра я тоже стартану здесь за мага за мага а нет, лучше за танка здесь стартану все-таки танк это уже проверенный класс он нужен везде а -а -а, пройдем здесь камы лабы первые с вами то есть э -э, целый день я буду присутствовать на данном сервере и показывать контент вам так что обязательно заходите на стрим. Обязательно заходите посмотреть, что это за сервер. Все ссылочки я оставлю в описании. Вот. Сам один сервера. Сам гм данного сервера играл в эту игру раньше. Вот. Здесь есть чемпионы. Здесь есть чемпионы, ребятушки. А чуметь. Вот за это просто огромное спасибо. С него вон падают кастеты, блин, вообще все. Что админ пишет на своем сервере? Ты, возможно, долго блуждал в поисках того самого сервера, где тебе и у тебя появится возможность окунуться в воспоминания о былых временах, когда мы мальчишками прогуливали уроки, оплачивали компьютерные клубы и мечтали просто добыть саграйновскую пушку. ГМ сервер влюбился в эту игру так же, как и мы в нашем возрасте, поэтому он старался сделать что-то эпичное, что-то эпичное. Вот. обязательно заходите, протестируйте, все увидите в среду. Вот. где-то открытие сервера будет после обеда, как я уже и говорил. И еще раз я повторюсь, мне очень понравилось, что нету вот доната. Донат вообще просто сумасшедший минимальный, сумасшедший минимальный. Вот, донат на серии настолько минимальный, что если даже кому-то его захочется взять, там за три золотых премиум аккаунт какой-то. Вот. То есть побольше опыта будешь получать и всякие плюшки. А, ну и то, чтобы его получить, нужно сделать перевод на Киеве вообще МГМу, связаться с ним. Лично вот так вот, без всяких официальных каких-то ссылок, что там в личном кабинете взял, задонатил, пошел, оделся. То есть это все не так просто. Короче, ребятушки, заходите, кайфуйте. Все для вас. Жду вас всех здесь на открытии 20 числа 20 апреля после обеда. Всем хороших дней. Качайте клиент, заходите в игру, ребятушки. Прошу прощения. Маленькая поправочка. Нашел маленький донат. Смотрите, можно купить заточки за и за, за голды. Вот баб здесь до 100 до 39 уровня. А, нет, до 75. -го. С 6 до 75. -го. Обычный баф от помощника новичков. Вот они, да, здесь есть камелабы. В любом случае я их уже вижу. Все, красота. Вот, вайпов никаких э, не будет. То есть Ирак будет запущен и будет на нем жизнь. Без офлайна вообще просто. Так, ребята, смотрите подробно про вот эти заточки вот то есть покупаешь один голд вот и он меняется на 20 шиллингов на сильвер шиллин вот и чтобы например купить одну заточку с EVP, то есть один голд 10 заточек с гредовских например гредовская уже чисто стоит один голд вот. Армор тоже стоит 2 Вот эта информация про донат Это вот единственный донат, действительно, который есть Кроме премиум аккаунта Все Мана Польшин Забавно, забавно Но это вообще никак не влияет на игровой процесс То есть ты также их купишь И также твоя пушка сломается И все ну вот, получается, такой вот донат здесь в этом плане есть. Вот. Так, все, ребятушки, до встречи. Всем спасибо, кто посмотрел данный видос. Обязательно оставляйте комментарии под ним. А давайте зайдем сюда все вместе, у кого есть такая возможность. В среду. Просто всех жду. Будет стрим. Надолго с вами не прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Обнял приподнял вас до хруста, ребятушки.